Купить таунхаус в коттеджном поселке Арли, поселок Лесково, на участке 12 соток. Двухэтажный особняк, построенный по каркасно-панельной технологии, площадью 245 квадратных метров. Состоит из четырех двухэтажных секций, площадью по 60 квадратных метров, назначением жилой дом. Входная группа оформлена кованными изделиями, высота потолков два и восемь метров. Земли сельхоз назначения для дачного строительства. Осталось сделать отделку по вашему вкусу и облагородить участок согласно вашим желаниям. Участок ровный, огорожен. Дома оборудуются охранными и пожарными сигнализациями. Кроме того, в коттеджном поселке Арли имеется возможность подключение к центральному газопроводу, который находится всего 400 метров от него. Кроме того, планируется подвести линии телефона и интернета. Также будет установлена пожарно-охранная сигнализация. Канализация локальная, отопление, электрообогрев, водоснабжением и устройством локальной канализации каждый собственник занимается самостоятельно. Поселок хорошо вписан природное окружение, каждый земельный участок варли подключен к электричеству 15 киловатт, локальной канализации, системе водоснабжения артези... артезианских скважин, телефонии, сети интернет. Записывайтесь на просмотр, покажем в любое время.